Ну что, всех с понедельником, с трудовой рабочей неделькой, чтобы неделька прошла замечательно и прекрасно. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Настоятельница монастыря собрала всех монашек и говорит, «Сестры мои, я вам должна сообщить ужасное известие. Наш монастырь посетил мужской грех. Все хором... Ох, один голос издалека. <и> -хи -хи> Вы понимаете, в нашем саду был найден контрацептив. Все. Ох, один голос издалека. <и> -хи -хи> в контрацептиве была найдена <и -хи> дырка. Все. <и -хи> один голос издалека. <и -хи>